Здравствуйте, Вот никогда бы не подумал, что заинтересуюсь ботинками Full Title, потому что для меня эта компания чисто парковая, запредельная. В этом году 18-19 Full Titel представляет новый ботинок, который вот реально мне даже стал интересен, несмотря на то, что Full Titel я отношусь исключительно к какой-то парковой, запредельной компании, какой-то вообще за рамкой моего интереса, но пройти мимо такого как бы чудесного решения я не смог потому что, на мой взгляд, это какое-то вообще фантастическое сочетание really такой бэккантри фристайл. Что мы имеем? Мы имеем парковый ботинок, по сути, да, по сути парковый ботинок, при этом сделан из, как то есть это легкий материал, который сохраняет хорошую жесткость, хорошо формуется. Ботинка при этом, при всем сочетании, во-первых, как бы из стандартный стандартной катальной подошвы, то есть для использования Обычных парковых креплений И при этом ТЛТ То есть можно использовать скитур, Чистый скитун И новый Задником под ТЛТ тоже а При этом, при всем Дальше начинается еще более интересная история Базинка классический Такой для фунтитла Конструкция со сменным языком Соответственно В такой композиции, как мы имеем ботинка жесткость 130 130 ну понятно что там немножко она такой парковой схематики эта, э, жесткость но она 130 значит когда мы идем на скитур мы делаем просто тупо снимаем язык а сменные языки в таких ботинках это уже обыденное в общем то дело Мы вот снимаем язык и получаем собственно в тупняк э, легкий скитурный ботинок застегиваем просто поверх и получаем хороший мягкий ботинок Совершенно рабочий задний переключатель ходьба-катания, который дает сразу флекс, лютый, возможность, собственно, стоять на прямой ноге, да, что для скитура существенно, для того, чтобы делать широкий шаг, да, и для того, чтобы закидывать вперед ногу, что, в общем-то, тяжело делать даже на классических ботинках, собственно, скитура зачастую. То есть здесь даже этот вопрос решен с такой вот, с настолько расширением, как угла, именно в нужную сторону назад. Ну, вот а, отдельно стоит отметить собственно валенок тут тоже все как бы достаточно хорошо и плотно то есть это во-первых это валенок intuition с такой улиткой а, что дает отличное решение вопросов с узкой голенью то есть реально можно затянуть любую голень сюда не паришь вообще ничего там не делая особо спецферс спец спец фантастического соответственно во вторых когда мы переходим в режим катания он опять таки также разжимается он ничего не натирает. валенок при этом и Имеет шнуровку отдельную Свою внутри При этом валенок Intuition Которая, как известно, хорошо запекается Заполняя все полости Между ногой и пластиком внешним дает четкое распределение нагрузки, то есть никаких там минимизирует полностью точечное давление, никаких точечных там давит мнет, такого будет в минимальном количестве. вот в общем, вот такая вот интересная, уникальная история. Вот никогда бы, честно, раньше не подумал, что такое может быть в ботинки там Full Title. Tilt. Я даже не знаю, как эта фирма реально правильно произносится. но вот эта история, конечно, пройти просто тупо не смог При этом обратите внимание, это зашнуровка Она сделана таким образом, что не надо вынимать валенок То есть просто мы тянем, как сноубор ботинки Все шнуруется, как бы отпускаем И все расшнуровывается Просто песня вообще То есть если как бы у вас нету какой-то вот такой вот Четкой при... пристрастии потому, что ботинки должны быть абсолютно четко катальные И вот такая конструкция вас не смущает, там, не пугает Я считаю это прекрасно это здорово и это хорошо. Это действительно собралось, ну, наверное, на сегодняшний день все какие-то прогрессивные технологии в ботинках, которые, как бы, собственно, сочетают парк скитур сочетание парковский тур для меня вот в данном случае реально новое то есть катание скитур я понимаю там лазанье скитур я тоже понимаю но вот, парковский тур меня реально вот я только сейчас понял насколько на самом деле идея очевидна и я не знаю почему ее, почему первые кто это сделал это вот они ну это круто реально все я пойду по еще следующие новинки встретимся где встретимся ставьте лайки подписывайтесь пока